Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир меня зовут Никита, продолжаем играть в ФНАФ Закончили мы в другом месте в прошлый раз, но, но, ой, знаешь, столько всего произошло, столько всего произошло с тех пор Короче, игра сломалась, серьезно, прям вообще сломалась, я не смог ее пройти дальше Это раз, получается, решил я пойти вот на Рокси Рейсвей, на гонке Рокси, но... Как я понял, нам нужно было залезть во Фредди. А Фредди, я вызываю, и он не открывает свою вот это пузо, и я не могу в него залезть. Не могу объединиться со своим мегазордом. И все, я думаю, как починить, как починить этот момент? Пришла мне гениальная мысль: прийти на зарядную станцию. И взять там, короче, ну, ты когда залазишь в зарядную станцию, ты получается автоматически вместе с Фредди туда заходишь. Получилось! Я такой Аллилуйя! Все получилось! Выхожу. А выйти из Фредди нельзя? Все, конец, конец игры. Все. А когда батарейка кончается, Фредди встает на месте и все, не, не, не идет, не хочет, не получается у него. Так, это ладно, это раз. Это получается... <laughs> ты думал, это все? Нет, это не все. Так, Фредди. Сейчас Фредди пока прибежит, подождем чуть-чуть. А, это было раз. Два. Я, получается, все-таки смог проникнуть потом. Откатил я сохранение. То есть, получается, все, что у нас до этого было, вот прошлая серия, она. Ты где? А можно тебя как-нибудь на эту сторону, пожалуйста? Фредди. Во. Призрак. Видал? Он у меня в прошлый раз точно так же делал. А, получается, все, что мы проходили в прошлой серии, откатилось, потому что. Ну, потому что не работает. Я как бы взял самый. Нужный момент, который я удивился, в прошлый раз сработало, а сейчас не сработало. Это было удивительно. Так, ладно. Ладненько. Я походил вот здесь, где мы сейчас куда мы попадем. В общем, я не так много-то на самом деле прошел. Почему? Скажу почему. Потому что я заподозрил неладное, записывается ли игра, было непонятно, и я решил, что-то фигня какая-то, надо проверить. Решил проверить, а игра записалась, да, но с черным экраном. Ладно, я не так много-то пробежал, на самом деле, так что жалоба клиента, мы заплатили за это, мы читали. А, «Новости строительных работ. Каждый день возникает новая проблема. Мы заливаем новый участок трека, и как только он высыхает, то сразу покрывается трещинами. Мне кажется, что под, ним, а, под нами проваливается грунт. Тут вообще производили оценку объекта, прежде чем давать добро на строительные работы». А, это строители, монтажники, простые работяги. «Привет, я Роксана Вулф. Если тебя интересует ха хаос на высоких скоростях, то гонки Рокси для тебя». Зарегистрируйся сегодня и стань победителем Никто не любит Проигравших Так, Роксана, Роксана Вулф Вот, кстати, да, Вулф Она Волк, она Волк Кстати, логично, она же на Волка похожа Но я даже не задумывался, кто она Вот, э, если с Чикой понятно, кто она С Фредди понятно, кто он там э, С этим, как у Монти тоже понятно То Роксана, ну, я не знаю Может она дикобраз какой-то Почему сразу Вулф, Волк так, а, раз. Смотри, что я нашел в прошлой серии. Схожу-покажу. Схожу-покажу, пока не забыл. А можно? Да, тут что-то как-то это выглядело не очень. Так, это раз. Записок целая куча на вот этом гоночном треке Роксанки. А, старый лифт. Новости строительных работ. Сегодня мы пробурились под фундамент и нашли старую лифтовую шахту. Кто-то, наверняка, не знал, так ведь... Что-то внизу вытягивает электричество Я соберу команду И утром мы спустимся туда, чтобы все разведать Строители что-то мутят Что-то пытаются понять, а им никто ничего не говорит Вот это раз Это раз, это записка У нас получается Такой небольшой спидран По поломанной серии Я кое-что нашел Сейчас покажу, где Где? А где? Я же нашел я ж нашел. А, это не здесь было. Это было не здесь. Я, я вспомнил. Это не здесь, я, значит, попозже покажу. Ой, фонарик-то сел. Так, если садится фонарик, мы достаем вот эту. Он, у нее есть хотя бы небольшая какая-то подсветка. Где я только. Игра все так же подлагивает чуть-чуть. Как бы, ну... Ничего нового. Ничего нового. <кх> Дальше. А, Рокси снова за старая. Еще один безмозглый бот лишился головы. Потому что она путалась под ногами на гоночном треке. Я устала каждый раз таскаться в западный зал игровых автоматов, чтобы чинить этот хлам. Почему нет ремонтных станций поблизости? Но в этот раз я хотя бы нашла билет на танцы, поэтому не останусь наедине с закрытой дверью. Нам нужно найти билет на танцы. Да? Это я, это я тебе, это, вот давай сделаем вид, что мы ничего не знаем, что нам нужен билет на танцы. Испугался? Берем голову, тащим с собой. Забираю, все, моя будет. Отличная работа, ты нашел голову бота-водителя. Не думаю, что она будет работать в таком состоянии, однако в западном зале игровых автоматов есть ремонтная станция для роботов. Чтобы попасть туда, тебе потребуется билет на танцы. А я о чем? Ты проверил гаражи? Гоночный трек закрыли без предупреждения перед началом нового строительства. В таких экстренных ситуациях гости иногда забывают забрать какие-то свои вещи. А, так, это да, это я знаю. Спасибо, Фредди. Кстати, в прошлый раз я на это не особо обратил внимание, поэтому искал билет гораздо дольше. Туда наверх нам нельзя сходить. И еще, Роксаночка-то тут сходит. Ходит, ищет нас. Так. А Секунду, глаз чешется Спокойно, не чешись Воу, воу, воу, зарядка, зарядка Так, сюда могу? Давай, давай, проходи Тут что-то есть, я помню Точно Без Беспалево, беспалево Да что такое в глаз что-то попало Сейчас прочитаем, сейчас прочитаем. Читаем. Журнал OpsulPQuest... Принцесс Квест 2. Пикю mm -hmm. 2, 2, да? Вот так будет. Принцесс квест 2 не загружается Не могу понять почему Автомат выключается, когда я пытаюсь сыграть Будто у него ко мне личная неприязнь Впрочем, неважно, мне и так не удалось найти Принцесс квест 1 а нам, нам удалось, нам с тобой удалось Нам-то с тобой удалось найти Но поиграть, как бы, ну в смысле мы пройти-то прошли А игра решила, что нет Глупая игра решила, что нет Ну... Это же было в прошлой серии, ничего не путаю. Да, да, да, это было. Принцесс Квест был в прошлой серии. Внезапно игра в игре. Неплохая игра. Экшен просто зашкаливает. Не, на самом деле много таких было раньше игрушек интересных. Раньше никто особо на графику не смотрел. Если игра была классная, они про нее говорили, что она классная. Где что-нибудь было? Не помню. Не помню. Зарядка. Все. Добрый день. Так, зарядная станция. А я этой комнаты что-то не помню. Так, идем дальше. Иду дальше. Тут, кстати, за Фредди можно было ходить же. В идеале. Билет на танцы. Uh -huh. а -а -а -а так, так, так, так, так. Собственно, я перед... Э, мы же видели с тобой дверь, куда нам нужно сходить с этими билетами на танцы. Правильно? А, да, это меня штука забайтила в прошлый раз. Да-да-да, было дело. Так, сейчас мы сходим еще в одно место. Я покажу тебе, э, что я нашел. Потом пойдем назад. Во-первых, я нашел, куда сунуть голову. Вот сюда. Мне очень жаль. Похоже, тебе не хватает роста, чтобы ездить на картах в одиночку. Тебе понадобится работающий бот-водитель, чтобы использовать карт. Ну вот, а у нас есть голова водителя. О, черт! Робот потерял голову! Да, с вами потеряешь голову. Так, а очередная записка. Записок, я тебе говорю, здесь просто миллиард. Давай сразу еще одну возьму. Где-то здесь была. Прочитаю. Где? подожди. Я же могу пройти. Угораешь, я же могу пройти Да я же мог пройти туда Ты что меня обманываешь А, так вот же Так вот же Вот записка Записка, как и обещал Я тебе обещал найти записку Я ее нашел Обещание нужно выполнять Наверх я опять не могу Сейчас, сейчас все прочитаем Сейчас все прочитаю Не, не бойся, не останешься без этого без сладенького. Сегодня не останешься. Спрятаться. Еще записка. Просто я тебе говорю, записок напихали вот на этот, на этот корт. Корт, да? Корт, правильно. На этот корт запихали записок просто миллиард. И шарик с Монти, шарик с Монти, почему бы нет? Шарик с Фредди находили. Не находили, получается, шарик с Чикой и шарик с Рокси. Видишь, как методом исключения, как я подобрал все это. Вот, а, сейчас сходим сюда. Я покажу, потому что я не понял, что это, зачем это, почему это. И как бы потом, чтобы... А, если вдруг я возразил такое, а, так вот оно, что, ты понимал, про что я как бы тебе... Про что я тебе, собственно, говорю. А, так. Здесь ничего не было, не было. Так, вентиляция. Я тут немножко это, думал, все, сейчас вылезет, сейчас вылезет, испугает. Думал, отсюда вылезет, как обкекаюсь, я вообще кошмар. Так, смотри, открываю. Печка какая-то. Какая-то печка, причем вот сквозь вот эти, откуда идет дым, нельзя ходить. Доходим до самого конца. А тут у нас что? Дверь, сломать ее ничем не могу. Но там вот тоже, видишь, отвлекало в кинычки так что это, это что-то важное. Ну-ну-ну. Они разбиваются? Ладно, пусть остаются, а то вдруг пригодятся. Пригодятся, я все сломал. Будет неловко. А может я уже себе, знаешь, прохождение испортил? Сломал тарелку, она а, для сюжета будет просто крайне необходима. То есть без нее нельзя будет пройти. Это я тогда, да, это я да, да, дал маху. до да стой, нифига себе, я проскочил как так. Так, все, возвращаемся назад. А, читаем записки и в еще одно место сейчас зайдем. И отправимся на танцы, будем тусить. Собственно, перед этими танцами-то я и решил проверить, что не так. Что происходит? Что-то, э, знаешь, тень сомнения забралась в мою голову. Так, ладно, пускай он ходит, я читаю. Отчет для руководства Кигельбану э, нужно сменить оформление Хотя я сняла большую, э, большую часть баннеров с Бонни Дети продолжают спрашивать Где Бонни? У нас есть официально утвержденный ответ А, у нас есть официально утвержденный ответ Нет, я не находил Подожди, Рокси, не кошмар Запрос оборудования Uh, у нас заканчиваются тестовые боты для гоночного трека На данный момент у нас остался один бот-водитель В целях безопасного хранения мы разместили его в дальней части трека Рядом с северо-западной лестницей Видел такого? У нас по-прежнему постоянно отключается электричество Мне это надоело, поэтому я провела небольшое расследование Похоже на стройплощадке огромная утечка электроэнергии Мы нашли высоковольтный кабель, который заходит прямо под фундамент Под ним явно что-то есть Мы собираемся пробуриться под фундамент и узнать, что там находится Смотри, даже строители чухнули тему, что здесь какая-то лажа творится воу во во полегче не поймал, не поймал Где Рокси? Что-то нет, Рокси Еще у меня Рокси занималась Этой телепортацией в прошлой, в прошлой серии Телепортивалась Захотела, телепортировалась Я, получается, ее оглушаю Пробегаю вперед, и она респаунится прямо передо мной, прикинь Так, тут сейчас атас. Ага, ты опять меня Я тогда залетел сюда, <смех> он меня стоит, ждет Так, а, во-первых, подарок Брелок Монти в космосе. Так, и записулька. Записулька, записульечка. Это все, что я нашел здесь? Да но ну, я не успел убежать чуть-чуть совсем. Можно я выйду? Спасибо. Фредди, спасай. Блин, это... Это была подстава! Фредди, Фредди, спасай! Ладно, можете спасать. Я сам справился. Сам справился. <со> Я чуть не, на не нарвался. Ладно, сохраняемся. Сохраниться это само собой, это, как... это просто уже просто. Без этого нельзя. Сохранялось бы оно еще нормально. Ага, спасибо. Видел, а, раньше у нас сохранялось нормально, а сейчас прогрузки во время сохранения. Что случилось? Почему? А, записочка, записочка. А, отчет об ошибках в поведении Рокси не пропускает ни единой гонки У нее прямо микросхемы плавятся Так она ждет открытия гоночного трека При каждом тестовом прогоне Она постоянно путается под колесами Если так будет продолжаться Трек не удастся починить Никогда Да успокойся а, Найти билет на танцы а, узнать, как вывести Монти, узнать, как вывести... А, использовать билет на вечеринку, чтобы найти фаст-камеру на территории Гольфа Монти. Это мы уже не можем сделать. Найти комнату охраны в плитовом уголке. Это я находил, но у меня... А что она здесь делает? А Она здесь? Н нет. Не путай меня, Рокси. Ты здесь не можешь быть. Мы, конечно, могли бы сейчас сходить, пройти еще раз принцесс Quest 2, но зачем? Зачем, если мы проходили? Если, если нужно будет это для, для чего-то там конкретно, ну. Это потому что, скорее всего, дополнительная лор игры и так далее. А, но я его не особо понял. Будем откровенны. Так, а, щемаю сюда к сохранению. Вот фас фаскей, да? Или Fast Нам туда надо. Собственно, я добежал до вот этого сохранения поднялся наверх и проверил. Я уже это говорил. Скажу еще раз. Скажу еще раз на всякий случай, вдруг ты с первого раза не понял. Так, новый человек по времени. Ой, по времени мы еще успеваем, сколько всего. Я потратил больше времени, пока я там перезагружал, все искал нужный слот сохранения, пока туда, пока это, блин, фонарик не зарядил. Фаскейт Билет на танцу у меня есть. Собственно, давай. Давай танцевать. Я должен остаться здесь. Хотел бы я к тебе присоединиться, но после сегодняшнего происшествия на сцене мне запрещено выступать. И что? Если увидишь диджея, передаем привет. Он хороший, малый. Диджей, диджей. Диджей, диджей. А кто у нас новый персонаж диджей? Или это Монти диджей у нас? Зайдем сейчас в Монти. Так за пультом стоит, качает. Вид Грегори. Спасибо, что заглянул на тусу. Сейчас будем тусить. Почему у них эти а, статуи однотипные? Так, ладно. О, о, о, о, о, о, подожди! Краем глаза заметил. Сначала заряжаем, Ну, ты же знаешь наше правило: сначала заряжаем, потом сохраняем. Правильно? Правильно, это, это как, это просто, ну уже как, как таблицу умножения знать должен. Кто-то бегает. <смех> спит <смех> ты кто ты диджей тебе Фредди привет передавал Фредди передавал привет как сам а дружище просыпайся дружище просыпайся ну а он, он скорее всего проснется когда начнется такой раскачанный движ да Нельзя нажать Нельзя Не нажимает Ладно Идем дальше Еще развилка Ты что я сейчас потеряюсь Вот это танцпол и... А если такая хреновина упадет на людей Которые танцуют, ты че Что-то мне кажется, меня где-то пытаются подэдовать о во, во ай Ай-яй-яй, по глазам как ударило Так, есть что? Подарочки Нет подарочков Печалька Печалька подарочков не оставили Все-все забрали Уходи уходи. Так, здесь Так, это женский, да? Нет, это мужской, с Фредди мужской, с Чикой женский Ну, конечно, блин, будет в женском туалете Тут Монти на гитаре свой я отструню Так, забудь, что я сейчас сказал Забудь, что я сейчас сказал Потому что есть Еще один, Рубин О, привет Еще одна паскалочка на куклу еще один рубильник, скорее всего, не активируется попозже. Ну, ладно. И один возле диджея нашего. Еще раз. А, -а, -а, -а, а, так это не развилка. Это, получается, я сюда в главный выхожу холл. Ага. Так, ну все, тогда я не запутался. У нас есть в туалете рубильник и есть... Ну ты собака. Ну ты собака, бегу. Есть куда спрятать. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Подожди. Ты не можешь меня найти. Я не видим. Ой, как высоко. О, еще один рубинник, смотри. Заметил, какой глазастый я. А это где? Ну Это где-то... Это на втором этаже. Это на втором этаже. Так, а где... Еще один. Смотри. Вот еще один. И вот еще один. А это где? А где я? Я куда-то залез. В бак. Ну, по идее, я должен смотреть сейчас вот а, где-то так на себя. Ладно, разберемся. Разберемся. Оп. На... Мы в прошлой серии выяснили, что на Монте не работает наш бластер. Внезапно. Это очень большая подстава. Потеря. Опа, опа, опа, опа. Вижу, вижу, вижу один. Так уже третий нашел. Уже нашел третий. А не найдешь. Так. Ты, где я? Так, ага. Не нашел. Нашел? Бляха. Я застрял. Я не виноват. Ладно, ладно, сейчас все будет. Сейчас все будет. Вообще все. Так, я же там ничего не подбирал. Я только нашел эти рычажки, да? Нет, по-моему, ничего не подбирал. Значит, сейчас можем сразу на второй этаж пойти. Я нашел два рычажка. Три рычажка. Так, если на монте не работает наш этот... Да кого ты, дурной, что ли? Как ты меня заметил? Как он меня заметил сейчас? Я не знаю, я бегу. Куда бегу? Че бегу? Чика, тут еще Чика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, как плохо, как плохо. Ой, все, бегу, не знаю, куда бегу. Вообще на панике. Рычаг вижу, рычаг вижу. Не запалился? Я вот здесь сижу. Никого нет. Вот рычаг, который я видел, точно. Вот один нанизу, один наверху. Друг под другом получается, правильно? А -а -а. Секунду. Секунду, секунду, секунду. Здесь было движение, только что. А, так вот она, на мосту. Ага. А я где? А я вон там сижу. Да и ладно, на мосту и что она нам сделает. Так, подожди, подожди. Ладно. А, прячься. Сейчас робот проедет. Где он? Идет, идет. Ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо, тихонько. Сейчас пройдет. Я за ним пойду. Ага. Да какой же ты глазастый, а? Все, я бегу. Я бегу, я бегу. Да что ж такое? Где она? Откуда? Бля, муха. Куда? Ну, туда я сходил, туда нам не надо, значит. Хорошо. Хорошо. Методом исключения а, пытаемся понять, куда нам надо. То есть тут и Монти, и Чика, но нет Рокси. Нет Рокси. А там в главном холле их было вообще трое. Еще потом Крольчиха пришла, их было четверо. Значит, я, я этот момент должен пройти, потому что тогда было четверо против одного. А, Фредди сюда вызвать нельзя. Тогда было четверо против одного, и мы справились. А сейчас трое против... О, двое против одного, и мы не справимся, что ли? Главное, что он тот здоровый диджей не проснулся Иначе это немножко а, усложнит нам задачу Это будет немножко проблематично тогда нам Здесь что? Вы как ярко Ааа, -а -а, по глазам бьет Глаза выедает Свет выедает мои глаза Так, а, -а, -а, а, так это караоке Караоке И что, люди здесь орут и другим не мешают? Тут вот типа шумоизоляция такая, да? А дверь-то не закрыта ну, Наверное, закрывается у них это должно быть учтено как-то. Вон еще одна, Да? Так, спокойно. Спокойно не палимся. Оп. Да, точно, еще одна. Только без микрофона. А, микрофон кто-то домой забрал, ну. Ну как же, ну. Блин, я пытался его обрулить. Бегу, бегу, бегу, бегу. А -а -а, куда бегу? Не знаю, куда-то бегу. Вот все, я устал. Я устал бежать. Так, чика-чика-чика. Чика отдыхает. Я нашел. Ой, что-то страшное. Что-то страшное. Оно сюда идет. Подожди. Подожди, сначала сохранение. В первую очередь сохранение. В любом случае, новая ячейка, если вдруг что-то пойдет не по плану, я смогу откатиться назад. Для этого и делается. Вот и смотри, если бы я не делал а, резервных сохранений, тогда бы у нас с тобой все пошло вообще не по плану, и мне бы пришлось заново все перепроходить. Чего бы я, конечно, не делал бы, наверное. Западный зал игровых автоматов не смог завершить работу в штатном порядке. Это могло привести к чему-то там, прежде чем продолжить перезагрузить что-то это. Грегори, система безопасности знает, что ты здесь. Поэтому она тебя изолировала. Сбрось выключатели и восстанови подачу питания в западном зале игровых автоматов. После этого ты сможешь отремонтировать голову бота. А голову здесь ремонтировать? Подожди. Фредди, подожди. Записка. Пропуск. Так это пропуск. Я знаю, что это пропуск. Ладно, потом отдадут, наверное. Потом отдадут. Хорошо. А максимум сейчас 10-го... Это не похоже на ремонтный комплект, это похоже на какую-то камеру, блин, для пыток. Ну, видимо, работникам из пиццерии лучше известно. Так, а что мне нужно сделать? Секундочку. Перезагрузите западный зал игровых автоматов будка диджея. Будка диджея, будку... Ну, диджея и его будку я видел. У него такая, у него такая большая будка, блин. Ну, чтобы будка конкретно будка, я не видел. Так, подожди. Мы здесь найдем автомат, да? Это опять лор игры. Ну, смотри, здесь целая куча автоматов. Мы находили записку про Принцесс Квест 2. Скорее всего, мы здесь его найдем, да? Тут же нет никого. Воу-воу-воу. Какие кошмарики, слушай. Выглядит криповенько. Чуть-чуть. Так, что у нас? Вон он. Я его отсюда прям вижу. Так, ну ничего же не должно. Еще вот. Ясно. Ты не будка диджея, значит. Методом исключения идем. И это Princess Quest. Два. Все верно. Я хочу поиграть. Может, нельзя поиграть во вторую часть, потому что мы не прошли первую. Это логично, знаешь почему? Потому что он сказал, что первую часть так и не, и не нашел. Поэтому вторая ему сказала, что ты играть в меня не будешь. Интересно. Так, ладно. А, давай в следующей серии я, если что, схожу а, в Принцесс Квест 1. Выполню. Если мне игра позволит. И потом, я думаю, нам позволит сюда вернуться. Ну, я так думаю. А пока давай, будка диджея. Будка диджея. Это мне сейчас обратно в самый не стопать. Ладно Ладно, ладно, ладно а, На Чику в принципе пофигу а... Монти Монти доставляет проблем Потому что он в очках Он подготовился, прикинь, он в очках В него стреляешь, ему пофигу В него стреляешь Ему пофигу Так, как спуститься? Ага Блин, не-не-не, рисковать не буду Сейчас особо политься нельзя а, будка диджей мне сейчас спуститься сюда блин на лестница. Угу. так тихо тихо тихо тихо я не вижу монти на самом деле уходи уходи уходи уходи уходи уходи так оп. главное на монте сейчас не на этого сохранится можно Ага, ерор ерор отдыхаешь я думал ты сейчас при, при, при этогоешь какого, при, приползешь ко мне куда-нибудь. Ладно. Возможно, это босс батл. Показалось. Вот будка диджея считается? Сбрось три выключателя в западном зале игровых автоматов. Запуск диджейских протоколов Ретикуляция с чего-то там Восстановите питание во всех областях Остались три области Отдел уборки автоматы, автоматы А четвертый Я еще один видел Так, отдел уборки это здесь а Потом два рубильника друг над другом И сейчас мы нашли еще один а, В зале это не считай. Беги, беги, беги, беги И чё, и как мне отсюда выйти? Ты хорошо это придумал, парень. Куда убери! Культяпку отстрелю. A -a -a -a! <э <island> Нет, это подстава! Ты куда? Беги! <с manipulation> все сломал, я все сломал. You, я игру сломал, блин, опять. Игра не дает мне в нее играть. Погнали дальше. Погнали дальше. Нет, Не, ну ты видел, эти два черта взяли меня. Собать один пришел. За занял собой вообще всю площадь. А тут еще и этот ворвался. Это как так? Это не должно так работать. А давайте еще... А, сзади меня бы преисполнилась Чика, и они бы меня втроем уже там пресили, а? Не, недоволен, недоволен я. Так не должно было быть. Ладно один, ладно один, но, блин, двое Еще один из них, блин, как это, как он просто с Размером с пятиэтажку Здорово вы придумали, как от такого убегать Вообще Так, сюда Вот это я сейчас чуть не нарвался Они то слепы, Они то слепые в упор не видят То меня прям вообще видят Только в путь, а Вот я вот здесь внизу у подножья лестницы стоял Она со мной идет Она меня потеряла Ладно, пусть она меня потеряла Уходи Уходи, вот а, Где он? А вон, вон он, бляха мух. Какой ты глазастый, а! Блин, как сложно Как сложно с вами, ребята! <связь> да ты не видел! Делать. Я где-то здесь сижу А как посмотреть туда? Вон он стоит Прям надо мной стоит Как посмотреть? Как бы ракурс такой выбрать? Блин, и все не видно, а Он вот стоит Дышит, прям в меня дышит Пошел Пошел куда-то Куда-то пошел вот он, все, вижу, вижу его. ой ой ой ой ой яй яй Кто его вообще выпускает? Говорят, он вещи ломает. А так он вон и ломает их. Куда поехали? Подожди, он в ящике меня искал. Жесть. О, это я. Какие вы сложные парни, а. Надо быть проще к людям. Блин, а, Чику, я, вот смотри. Чика, она получается верхний этаж патрулирует. Монти первый. Как миновать Монти так, чтобы без проблем было вообще. Как я его в прошлый раз обошел? Какой проблемный момент какой проблемный момент слушай так ладно сумку не поднимаю потому что смысл что мы ее поднимаем если нас постоянно отвлекают так погнали погнали прям сразу так и думал так и думал я попался так ладно еще чику с этого ли по идее сейчас здесь не должна быть так, фонарика особо пользы нет, поэтому беру бластер. Беру бластер и стреляю. А, можно. А ты что здесь забыла, Чика? Все, думал все. Думал, все, не попал. Так, ладно, Чику проходим. Чику проходим. Так, а, с этим. С этим, дядей. Может, он не слышит? Ой, не видит? Нет, все, он видит! Он все видит! Он все видит, он все слышит. Просто почему он побежал туда, если я как бы прошумел вообще наверху? Так, а я надеюсь, что это откатит куда-нибудь в Монте. Далеко и надолго. Но я от него убежал. Отлично. Быстр... Главное быстрее этого робота сейчас до туалета дощимать. Хорошо. Отлично. Отлично. Так, я так понимаю, сейчас как только я зап... Как только я запускаю эту фигню, приходит этот парень, да? Я понял, я в другой выход, да? Да, все, бегу. Вот это музяка погнала. Так, один включил, один здесь. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, он меня сейчас догонит. Или не догонит? Он ушел? Пляха... Так, у меня аж нога за часа. Вон Монти ходит, отлично. Нет. Я пошел. Не-не-не-не-не, здесь никого нет, уходи. Не уходи, я запустил уже целый тумблер. Так, а как мне запустить дальше? Мне надо будет здесь нажать, потом подняться наверх. Там пройти по мосту, нажать А потом он скажет не вернуться В комнату охраны Что? Что происходит? Я ж попал в нее вторым выстрелом о, божечки, божечки, дайте мне кто-нибудь сил. Да, погнали еще раз. Давай. Музяка пошла. Пошла, музяка. Пошел в страх, пошел, кипиш. Так, так, сюда. О, вс. Вот это я пожадничал вот Это я сейчас пожадничал Так, и что? Вон он, он далеко Он пошел наверх Блин, если он пошел наверх, это все Как посмотреть, где он? Как посмотреть на вот эту штуку, которая Это мост Вот она Тут немножко видно. А, блин, вон он идет ко мне. Он где-то здесь. Вот он. Угу. Так, я могу, в принципе, сейчас попробовать. Капец, капец, капец, капец, капец. Если робота сейчас обойду, вообще классно будет. Ой, хорошо, хорошо, хорошо идем. Хорошо идем. Сейчас мне на этот мост надо. А как? G... Да ну! Я думал, она у меня за спиной. Сижу. Сижу, боюсь. Давай пробуем еще раз. Пока Монти не пошел наверх, бегу я наверх. Он внизу сейчас. Он сейчас внизу. А, мне надо разойтись с этим роботом, так, чтобы не запалиться. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, где Чика? Пожалуйста, только не подставу, давай. Я не вижу ее. И не слышу. Я почти добрался. У вот здесь, вот здесь уже проход на мост. Угу, угу, угу, угу. Так, так, так, так, так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Так, подожди а -а, Здесь сейчас М -м -м. Все чешется Здесь сейчас поспешных не надо делать а -а, Резких движений а -а -а, Так, подожди, так, где я? Я здесь Вот здесь робот этот Ну, получается Я могу сейчас пойти и спрятаться в эту коляску И когда он пройдет Я пойду туда Да, так и сделаем так, сейчас так и сделаем. Ага, уходит, да? Пережидаю здесь. Надо сейчас а, все сделать красиво, аккуратно. И назад точно так же. Да нажми, нажми, нажми. О, западника началась. Чика вниз побежала вообще. Так, сейчас я пойду на мост. Как все громко. Я вообще ничего не слышу. Нет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я не слышу ничего! Музыка орёт мне в уши. Это очень громко. Это очень громко и будет очень больно, если я проиграю. Так, подожди, все, нельзя проигрывать. Так, я бегу. Я бегу, я бегу, я понял, я понял. Он ползет по стенам, он ползет за мной. Ему нужен только я. Уходи. Уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, уходи, Что нужно? Это что за суперкамера? А, сбрось последний выключатель дальной части зала тех обслуживания. Я понял. Сейчас начнется вообще самый паникушный момент Из этих труп вылезет этот пацан И нам придется бежать Нам придется бежать Ты понимаешь, ты готов? Я не готов, знаешь почему? Мне музыка на нервы все действует, не знаю Только не говори, что здесь сейчас будет Монти и Чика еще до кучи И что, я умру тогда Чего и следовало ожидать? Я бегу, я побежал, я побежал, я бегу. Все, бегу как в последний раз. Как в первый и в последний раз. Все, вот больше такого не будет. Если я сейчас проиграю, я больше это не повторю никогда в жизни просто. Удаляем игру, все, нафиг. Закончилась чакра! Беги! Пожалуйста, я прошу тебя. Бляха, муха, что за подставы? Все, я ухожу, я ухожу в будку охраны, в будку охраны, в будку охраны, в будки охраны. Я не буду поворачиваться, все. Ой, ушла эта громкая музыка. Кошмар какой. Я прям выдохнул. Это был сложный момент. Это был сложный момент. Прям сложный. А, возможно, он был бы легче, если все аккуратно по стелсу. Ну, когда все аккуратно по стелсу, проходишь 20 часов. И потом случайно, блин, напарываешься на монте. Так-то будет обидно. Так, шестой уровень. Пропуск охраны, шестой уровень. Был бы уже седьмой. Был бы уже седьмой, если бы... Ни одно но Ладно, если нужно будет, мы потом сходим и заберем там этот пропуск Пока, как бы, особой необходимости нет Чиним голову а, Чиним голову, в принципе, еще можно починить Починить и вернемся в холл сейчас, я думаю И на этом Что это за баг с баней начались там, а? Починилась? По такая же как была 5.30 Отнеси отремонтированную голову на гонке Рокси так а чего? 5.30, осталось полчаса. И все, и сматываем удочки. Ну походу. Ну походу. Так, все это DJ Хиро ушел отсюда. Мне интересно, ушла ли Чика и Монти. Возможно, их ждут где-то в другом месте. Не, ну так-то вот это неоновые вывески, все здесь прикольно, как бы сделано. Но если здесь тут а, зал для танцев и так далее, нафига здесь столько игровых автоматов? По-моему... Нет, они не ушли. Она вон где-то отреспаунилась только что. Так, ну мне принципе. Впредь... Вон она бежит. Нет, это робот. Все, я понял. Вон все, главный холл, я ухожу. И ты здесь, да? Капец, я в лифт. Я просто ныряю в лифт. Мыряю в лифт и вообще пофиг на все. Жму кнопку. Все, ухожу, ухожу, ухожу. ухожу. Ой, слава тебе, Господи. Воп-воп-воп а, называется трофей. Ладно, у меня пистолет сломался, видишь, дергается. Дерганный пистолет. Фонарик. Фонарик тоже дергается. Все. У Грегори руки трясутся. Грегори в панике. Грегори не знает, что делать. Все. Всю жизнь будет этим страдать. У него все теперь. И, и, и, кто ему на психиатра денег даст? А? Где вообще наши родители, почему Почему ребенок пропал на сутки Ну не на сутки, на 6 часов ребенок пропал И кому хоть бы кнырь Вот последний раз его видели В пицце Плекс Фазбер Хотя нам подоплеку не показали, кто Грегори Откуда он взялся Зачем он во Фредди залез, пока Фредди Ремонтировали может, Грегори, это... Опа, что такое? Вот так чуть-чуть сделай. Ага, спасибо. Может, Грегори, это как олицетворение души Фредди, я не знаю. тут, знаешь, какие-нибудь метафоры, вот эти умные слова идут какие-нибудь. Ну, не знаю, ну, ну, подумай. У нас уже столько фанатских теорий, я тебе, блин, и без лора игры на напридумывал, блин. Так лор игры, мне кажется, и это какого. Как и придумывается, знаешь, а... Раз разработчик в игру Добавляет какую-нибудь, ну, штуку И такой думает, ну, я просто это добавлю Ну, просто потому что могу Добавлю и потому что могу Ладно, дойдем еще до гона э Рокси и там остановимся Там уже точно остановимся Я так понимаю, нас ждет э Поломка Рокси, да? Будем ломать Рокси Сломали Чику, сломаем Рокси. Когда будем ломать Монти, он больше всех напрягает. Рокси я не боюсь, Чику я не боюсь. А вот Монти, Монти, да, Монти заставляет так напрячься. Так то очки напялил и думает, что он, ему все можно. Так-то это какой. Нафига мне пистолет, если Монти его просто э, посылает далеко и надолго? Так вот, о чем я, о чем я? А, про лор игры а, Разработчик добавляет какую-нибудь плюшечку Маленькую, такой, такой, все, добавил И такой, а что это значит? Он такой, ну, что-нибудь Да значит, как бы, не знаю, просто добавил И тут уже вот эти а, Лороведы Приходят такие И, и начинают, типа Это же вот это я разгадал Это пасхалочка И такой этот, такой разработчик Такой, звучит Логично, и такой, да, ты прав Прикинь, да? За него все сделали, весь лор придумали, а, -а, а все лавры ему. Вот это да. Как у нас получается? Так, это, это, это получается плагиат, получается, что ли? Но они же не знают, что это плагиат. Они думают, что это его собственность. Ладно. Это целая дискуссия. Можно целую дискуссию по этому поводу устроить. Давай шланг возьмем, пойдем охладим Рокси. Ладно, давай на этом закончим. А, сегодня достаточно такой сложный момент прошли вообще. Не помню, чтобы у нас был такие сложные моменты вообще в этой части. Сам, а, если сравнивать по сложности... Да даже вот в подвале, когда вот эти ходили за нами пацаны... На который тише едешь, дальше будешь. А, с ним и то не так сложно было, не так напряжно, как сейчас. Что-то много всего, и этот здоровый хрен вылез откуда-то из берлоги. Диджей, диджей-херо, блин, ладно. Будем в следующий раз бороться, бодаться с Рокси. Так что не пропусти. Подписывайся на канал. Think... <laughs> Она тоже пришла с тобой попрощаться. Так, э, отвлекла меня, слушай, сбила. Будешь что делать? Может, уйдешь? Я спрятался. Давай, я, я спрятался. А-а-а-а-а. А как? А как? Я хочу... Нет, нет, нет, нет. Я не готов умирать. Дай залезу, дай залезу. Нет, Рокси, что ты делаешь? Don't. Остановись, не убивай.